Благодарим за внимание. Внимание пассажира, остались в инструкции. Ja, dat is toch niet zo. Dat is toch Донецк, проект по Нет, я просто личное лицо. No, вот просто да, просто сами Ну no, что вы сказали? Просто что тут там Хорошего ничего Я говорю, вот мы приехали оттуда А вы приехали из Украины? Да, мы приехали да? оттуда, из Донецка А сюда Донецка? Да, сегодня? Донецк. Не, не сегодня, Нет. месяц назад Месяц назад, Мы приехали да? в лагерь для беженцев в Болевой Рычка, в Матвеев, в Потом да. нас отправили по покойки в Тверь То двери нас, короче в общем, короче, за месяц завтра мы побывали в школе-интернате для да. детей, в доме для престарелых, да. в женском монастыре, в гарнизоне, где мы только не были. Да, везде выбили. были. Вот Вы... Мы побегали везде, решили, что лучше уже домой возвращаться, на свое жилье. Правильно? А, значит, сегодня домой в Донецк? Да, мы сейчас тут нас должны приехать забрать, и мы едем домой. Да? да. В Донецк, да? Ну, у нас Или? не совсем в Донецке, мы в пригороде. Ну, область, ну, да, да, пригород. Область. И можете сказать, какой пригород? Харциск, город Харциск. Я об этом не слышал. Возле Макеевки. Макевский, да, слышал. Вот, вот, идет Донецк, Макеевка, а следующий Харциск. Да. Ну, как раз между Янакево, Шахтерском, Торезом, вот как-то вот, вот, вот в этой улице. Да. Ну скажите, месяц назад вы приехали сюда, да, и что вы остались там, в, какох, в каких обстоятельствах вы убежали? Уб... Ну у нас как, у нас и... там осталось все, жилье у нас целое осталось, и... а уехать нам заставили просто обстрелы, артобстрелы, у нас грады стояли, уже начинались у нас бомбежка, у нас в пригороде вот самолет упустит снаряд, в лагерь у нас бомбили, детские бомбили страшно. И, и кто просто... кто бомбил? Украинская армия, кто еще побил. Но ополченцев самолетов нет. А потом крады когда поставили, там же видно, что украинская армия. Но же знаешь, где, где кто стоит, и уже откуда что летит да. Когда ополченцы стреляют или когда стреляют в кулице, знаешь, если ждановки летит, сейчас у нас там будет. В Дебальцеве стоит украинская армия. Внимание! Штана, По второму мнению. пути проследуют, будьте внимательны, сторонны. А получается, конечно, отвечает. А По второму пути проследуют, будьте внимательны, сторонны. Да. В России, Очень много добровольцев с России пошли, потому что люди просто не могут быть безразличным равнодушными после этих событий 2 мая в, Одессе, в, У, на... в У нас в Голландии на СМИ есть один э, человек, он живет в Голландии, но он из Донбасса. Левченко он говорит, что люди в Донбассе... Я просто повторяю свои слова, они не мои слова. Что люди страдают от апельченцев, потому что апельченцы... Нет, я просто скажу. <laughs> потому что апельченцы делают рекорды, чтобы среди класса Донбасса. Как... как вы отвечаете на эти слова? Я не знаю, насчет ополченцев, вы знаете, во-первых, как сказать, русская пословица такая, «Семье не, а mm -hmm. не, yeah, не да Да-да, понятно. Поэтому и в ополчении бывают такие люди, yeah. которые под общий шум могут сделать как то русскую просто... младенцию, uh -huh. это просто пресекается Если То оно выявится, это сразу пресекает. Уважаемые пассажиры, пресекается, uh -huh. Присекается, Присекается, значит, на... Ответственность они несут за эти да, да, действия, да, да, да, да, да. они да. решили там мог там что-то да, да. ограбить, например, да. Да. если об этом кто-то узнает или рассказывает, просто могут распределять. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. А да, да, да. Вы, да. вы да. знаете, как за каждого не будешь отвечать, да. Путин, он может отвечать за каждого главу власти, да. да. понимаете, он он может делать, на вообще Невозможно подставить. Ага. Sorted. Ага. Ченцы, те, убежали, не Но с Украины, где бы России Россию, ага. вместо того, чтобы защищать свою землю. Они да, да. Да, да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Короче говоря, э, как вы относитесь с, с, с Порошенко? Как Порошенко? не выбирали. Нет, понятно. Мы за референдум были всегда, мы проводили референдум. Действительно явка была очень высокая. Я сама принимала участие. мы знаем, как это все было. Мы там начинали говорить, что какие-то подобные, что там не было. Люди очень шли с... До того даже пугали людей, запугивали, и, и, и, и не ходили на референдум. То есть очень прибывали людей, тем не менее люди шли. Mm. А почему шли? Потому что они выразили свое согласия с тем, что в Киеве происходит. Понятно. И, и люди были... Когда я сама удивлялась, почему, когда явно видно на Майдане <смех> фашизм, почему Запад молчит? Все же прошли через фашизм. Италия пострадала, Франция пострадала, да. все же от фашизма пострадали. И тем не менее, вот свастики везде разрисованы стены в и все молчат. Да. Да, Но Когда Россия начала туда вступаться, она получила осуждение почему-то. Россия у нас оккупант. Каким как образом Россия оккупировала? Мы просто сами жили все это время да, на Украине, мы смотрели местное телевидение. Мы видели все вот эти события, как это все разворачивалось. Порошенко, это да не Порошенко, этот Дед Никок, Дед Синек и То они в Брюссель едут совещаться, то из России едут в Киев совещаться, Я ни разу не видел, что кто-то с Кремля принимал в Киев посовещаться. Тем не менее, Россия, потому что Россия не на Марк, не на они оккупировали меня, что я задавала, американский флаг на там есть уже американский флаг. Понятно. Ну сейчас спасибо, что вы тратили пару слов для нас, для меня. Как, как вас зовут, ваше имя? Светлана. Светлана. Очень приятно, Светлана. И нам это вот изо всех этих событий, вот, приходят, видите, мы, нас уезжали, вот. вот я с детьми приходится, вот видите, как у все здесь еще убежали, вот. Вот это ял с детьми, это приходится с китайской, вот, для того, чтобы уехали как-то 150 детей, как-то уберечь от помбежек. Что, что, что, что начал? Вот, чтобы детей уберечь от помбежек, да. пришлось уехать просто из дома. Конечно, да, да, да. Ну... Могу так э, делать, вы, вы сделали выбор между двумя ну, рис, рис, рисков, э, остаться да. тут да. со своими проблемами или вернуться со своими рисками, да? Здесь очень много, действительно правда, нам сделали, нам оформили статус временного убежища, нам да. сделали, да. мы прошли все вот, как бы для того, чтобы могли здесь, вот, мы можем, вот, по идее, находиться нас как бы три месяца сперва дается, потом автоматом продлевается до 180 дней. Да. То есть, ну, мы можем еще находиться на территории России, но мы были в Твери. Мы были в Твери. В Твери, в Твери, 3, в Твери да. В Твер, да. Мы были в Твери. жилье, вот, однокомнатная квартира, аренда, однокомнатной квартира от 10 до 15 тысяч стоит рубля. 15 тысяч? Да, 15 тысяч. Что, Доплата? еще недельно или? Зарплата, вот зарплата. До 15, за 25. Я работать могу только одна, вот я, а. она не может, потому что небольшой регион. Да. И то, есть, все, что я буду зарабатывать, будет уходить на аренду жилья, а жить да. за что? Да. Это просто да. Поэтому, да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да, вот. И какая связь между вами? Моя дочь. Это ваша дочь, это ваш мальчик, да? А да, да. да. да. да. еще у меня дочь одна ворота. поехала с в четвер. Она не в четверо. Вот это дочь. Вот дочь. Там, где она не в четвер. Она не в четвер. Она не в четвер. Она Это сын в Сын, детей. дочь и еще. И еще одна вот она дочь, еще Дочь. Знаете, <laughs> и четвертая это тоже дочь. А четвертая старшая, самая 23 года, и она в Воронеже сейчас тоже поехала с мужем, а. тоже выехали там. Да. вот так вот как-то. Что сделало наше украинское правительство? за людям бегать вот так вот. вот. А людям, вот, так вот. С поддержкой нашего голландского правительства тоже. Поддержка. Будет... Ну, Мин. политически, ви сам знаете. Нет, понимаете, нам помогает. Евросоюз санкционирует Россию и помогает Украине. Нам политику непонятно, мы сами не политики, но то, что происходит, я считаю, что это очень правильно когда погибает просто. Понимаете, когда армии воюют между собой, армия против да. армии, это еще пойму, но когда гибнут обычные мирные жители, я вообще этого понять не могу. Когда вот люди сидят на лавочке и поразрывают снарядами. Да, вообще, это ужасно просто. Даже страшно. Когда да. гибнут дети вот такие. Вот. Это И... уже что-то за страна такая, где армия убивает свой народ да. Которая должна защищать. Народу. Понятно, без слов. И у вас в улице или в... При городе, где живете, есть случаи, знакомые, которые потеряли? Да, да у нас вот в Божжене, вот у дочери моего девочка одноклассница погиб, не одноклассница, с параллельного класса девочка погибла, вот девочка 13 лет, мама и папа тоже погибли, Осталось у них сестичка. Папа, мама и дочь погибли? погибли. От, от, от, от кого и от, от чего? От снаряда. снарядов. Снарядов? Да, от да, у, да, украинской да. войны? Да. Да, от армии, в, в пригород, как называется? Франциске. Франциске. Франциске. Какое Франциске, число более-менее? Ну, Какое число я не могу сказать. Приблизительно. Да, а, да, Августа. В, да. в, в середине, Проходит начала конца. Уже, да, уже, Мы сейчас в середине сентября. Где-то в середине, наверное, да, у осталась сестричка, у них 4 годика, со сколочным ранением руки лежала в госпитале. Вот я не знаю теперь, какая судьба у этого ребенка. У 4 года остаться без мамы, без папы, без сестры. Это вообще страшно. Потом у нас погибла тоже вот девочка одна. Так она была вообще за единую Украину. Понимаете, а а пуляш она не разбирает. Снаряд прилетел, разорвал и все. Да. Пуля не выбирает, да, между... Она была за Единую Украину, но тоже погибла. Вот и все. Так что все это плохо, все это неправильно, все это надо прекращать. А как это все прекратить? Потому что люди хотят жить, люди хотят работать. У нас все было, у нас все было стабильно. И у вас, Светлана, есть работа в... там? Сейчас уже нет работы. Вам удобно? И до этого чем вы занимались? До этого, до этого детей воспитывало. Да, понятно. Да, да, да. Но у нас дело в том, что нам хватало и на жизнь, чтобы за квартиру заплатить, и все у нас было. Да. Пенсионеры да. у нас ни в чем не нуждались тоже. Ага. Вот если в России пенсионерам надо, допустим, абонемент покупать, чтобы бесплатно ездить по городу. У нас и так пользовались пенсионеры. Бесплатным да. городским транспортом, электричками. Они бесплатно это все. Да Все было нормально. Кому не хватало денег, они вот приезжали в Россию на заработки, привозили семьи. Хватало всем всего. Вот было жилье и было, была работа у людей. В итоге теперь сидим, вот видите, на Как бомжи. Не, ну серьезно, да а кто там... об этом могло думать э, 10 месяцев назад, да? Да. И вот, конечно, очень большое спасибо людям, вот обычным людям, да. потому что ну, я, я, я. смеюсь не потому, что я смеюсь, просто из-за того, что это такая ситуация. Совсем. Я представляю себе, может я могла через три месяца быть беженцев, беженцев тоже. Вот, вот, вот, как это. Да. Это вот нам просто обычные люди, вот там местное население Твери, вот просто обычные люди, собрали да. деньги нам на билет, на поезд. А, да? Вот мы приехали сейчас поездом в Санкт-Петербург, Сухоми, ехали поезд. Подождите, да. вы, вы приехали из Петербурга? Нет. Мы из Твери, но поезд, находящий, он ехал с, с, этого, с Питера. Потому что Твер – это север? От... Твер находится между Питером и Москвой. Да, да, да. да. Ехали на этом сообщение а, поезд отправление Санкт-Петербург в Новому. Да, да, да, -го года. Года. да. Вот, вам И ученики. вам помогли люди? Или... Да, люди помогали обычные люди. Собрали деньги нам на берег, чтобы купить билеты, чтобы поехать, поехали там. Администрация только плечами пожимают, у нас средств нет. То, что рассказывается красиво, что нам какие-то выделяются средства для беженцев, я не знаю, куда никому выделяется. Ну вот там вот, на вольных клипах. Я говорю, мы были везде. Мы были в Твери, мы были в Осташкове, в женском монастыре. И да. в Асташкове, где это, это находится? находится. На это на озере Селигер. озеро такое, Селигер. Исток Волги как раз, Волга начала. Красивые время. места, конечно, жены, в Я повышенной уже все сказала. Я уже, сказала. Да. уже да? много... Но меня можно не остановить даже. Так что... Я все-таки надеюсь, что все будет хорошо, там уже ополченцы, так понимаю, нас Что считают. хорошо, извините. Все будет хорошо. А, да, там, да, да. Ну, у нас там, да. да. В Новороссии. Да, в Новороссии. Мы все-таки надеемся, что будет Новороссия, потому что, да. не знаю, уже невозможно примирить после всего, что произошло. Понятно. Я, уже, я никогда не думала, что я буду так реагировать вообще на украинский гимн. На украинский? Да. А, гимн. А, да, да я да. вообще на него уже реагирую. Когда его слышу, у меня сразу -таки всплывают в памяти события на Майдане, когда Берхуни разбивали, да. и жгли. У меня сразу... Я не без конца вот этот свой гимн, но вот это вот орали там. Да. Я его просто не могу сейчас слушать. Хотя раньше мы спокойно относились ко всему. И гимну, и к флагу, и ко всему. А в Западной Украине тоже живут нормальные люди, тоже есть люди обычные, которые не хотят этой войны. Да. Это все политика. Понятно. Фак. Ну, Светлана, тогда спасибо еще раз да, и всего хорошего. Да. Все делайте в Голландии страшно. свои выборы, не допускайте у себя войны ни в коем случае, вытром. потому что это очень плохо, это очень страшно, это очень. И что, что мы делаем санкции против России, что, что вы можете об этом сказать? А что вы делаете? Санкции против России. Это глупо. Россия замечательная страна, великая страна, она выживет и без этих санкций. Я не знаю, они просто... Поставят... А что в России? Вот, что не хватает? Ну пусть не будут вести там апельсины, которые. А да ну, в Грузии, в Армении, пожалуйста, тоже растут и мандарины, и апельсины. И... Не будут вести с Испании, будет здесь свое. Да ну, ерунда это все. Рыбы, а что рыбы у нас нет морей здесь, вот в России, что нет морей, океана. Ну, все есть. Они что, не могут добывать своим, надо обязательно там откуда-то да? рыбу завозить с Финляндии. Да ну. Уважаемые пассажиры, могу... и обнаружить... ага. ...zonder gebruik van technische plaatsen en speciale средen. Posten juist bekomen, de schuilen gaan mee. Lug naar, naar huis, naar Donetsk. 8, 800, 507, 702. Daar is Svetlana. ...zonder gebruik van technische plaatsen. ...zonder gebruik van technische plaatsen. Форматный... в салоне давай. Салон давай. Салон. салон. На оформляются заявки. На организацию бесплатного платного. На воссы. на Внимание. Уважаемые пассажиры. На втором этаже закуда, да? православное. Свидетелья Николаевича Покровитель да, вот у, у меня а открыто а для -то вас Вот вас По 8 там у нас, кстати Жалко тоже Тоже ломила Теперь орёт Сколько вас, сэр? Также Вы можете воспользоваться дополнительными, более Вы можете получить у администратора со стороны Костя, можно пару слов о ситуации сейчас Кошмар, короче, в Украине топаной Все, бомбят, нас разваливают, я не знаю, что делать да. Дети ищут в подвалах Вот сегодня ночью бомбили, в Зуевке он убегает сегодня народ Полностью не знает, куда деваться И сейчас здесь Россия не принимает, все, нам уже деваться некуда. Россия больше не принимает? Нет, в России уже закрыто. Все точки закрыты, потому что холодно. Ага, ага. Сейчас люди не знают, куда деваться. И, Вы... и куда семья сейчас ну, едет? в Харцизск. У нас, слава Богу, ну, стреляют. Но... Снаряды, слава Богу, не попадают, но дома И Иловайск разрушили полностью практически. Да. ЖД вокзал, нет, администрация, я там лично видел. Да. Моего друга дом, шахтер. 30 лет шахте отработал, все, сейчас ему жить негде. Да. Полностью вся семья осталась на улице. Дурацкий вопрос может быть, но мне надо его сдавать. Э, К Порошенко, как вы относитесь? Так, кто такой Порошенко вообще? Кто такой Порошенко, кто его избирал, кто его знает вообще? Я его не знаю, такого, короче. Да. Я, Нет, я такого не, я <серкнул> не знаю. Скажи, где Кузьминский полигон. Я, братан, я сам с Донецка. Я... <серкнул> <серкнул> не, не знаю. Ну все. Конец, и все. Костя, спасибо. Конечно. И хорошие под пути. That's <laughs> it. waarvan Kostja net zei, ja. aan de grens staan ze op top. Bij de klanten met 80 auto's. Mensen die wint uh, terug. Hebben. En mensen die toch vluchten voor het geweld uh, uh, naar Rusland. En of Svetlana, uh, daar gaat lang niet doen. Het is toch maar niet, uh, want zoals Kostja overziet. Iedereen weet, niet iedereen die toch niet uh, hoe slecht het er Reizen die daarmee. Uh, ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Rostof vrijdag september 2014.